На вкладке «Назначение платежа» в расшифровке платежа заполняются реквизиты до классификации. Данные реквизиты скрыты по умолчанию, но их отображение можно включить. Для этого нужно нажать кнопку «Все действия», выбрать пункт «Изменить форму». В настройке формы эти реквизиты находятся по следующему пути. Реквизиты документа, назначение платежа, расшифровка платежа. Дополнительные реквизиты Включив группу дополнительные реквизиты с помощью галочки и выбрав реквизиты, которые входят в эту группу, можно будет увидеть их на своей форме.